не стучал, разве что за легкие дни мы с тобой Вновь как бывало одни а над нами ночь покрывала звездами хлиц посмотри знает бог зачем зажигать Yeah Всех закрыла ночь до зари, а люди, как и Бог, зажигают огни. Одно стоим, наблюдая, Как сверкает город замри. В городе ночном мы с тобой одни.